Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Хотелось бы высказаться по поводу Александра Глебовича Взорова. Ну, не только его, но он просто как фигура наиболее колоритная, так скажем, да, вот. высказывается по поводу того, что сегодняшний режим в России, он якобы фашистский. Вот. Ну, что я могу сказать? Вот как бы это некоторым не хотелось, но это не так. Фашизм все-таки он внешнее проявление, имеется в виду на другие народы. Это не угнетение собственного народа, понимаете? И вот к тому, что происходит в России, вот угнетение вот, русских, да, русского народа, ну где здесь фашизм? Путин, он арийскую расу как бы процветанию вел, да? все для арийцев, все для германской расы, для арийцев. А вы этого видите в современной России разве? Ну, очевидно, что нет. Поэтому, ну, о каком фашизме можно тут говорить? Как бы вот Александр Глебович тут не был колоритен, да, умен. Ну, вот, подмена понятий, ну, ну нельзя же быть вот настолько наемником-наемником прямо. Я понимаю, что он наемник, да, отрабатывает чужие гонорары, гонорары. вот Это от слова гонор, наверное, нет? Ну, гонор ним не замечал. Ну, в общем, Александр Глебович... Все же более качественно работайте, пожалуйста, над своим репертуаром. Всего доброго, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.